Приветствую вас, друзья! Вы на туб-канале "Все для клёва". Как всегда для вас только классные новости, и сегодня она вообще грандиозная. В нашем магазине "Все для клёва" теперь действует вот такая классная дисконтная карта "Все для клёва". И её образец мы специально в нашем веб-сообществе и в нашем чате Телеграм-канала определяли цвета, кому какие нравились, делали даже голосование, чтобы вам максимально было комфортно ей пользоваться, и чтобы она э, давала вам только позитивные эмоции. Друзья мои, что это за карта и как она действует? Вы приходите в магазин, раньше для того, чтобы получить скидку в 10%, вы говорили, все для клево, это клево. И продавец на основании нашего девиза, когда вы покупали товары в нашем магазине, делал скидку в 10%. Теперь этого делать не нужно. Вы просто передавляете нашему продавцу вот такую карточку. Он считывает этот код. И автоматически скидка в 10% насчитывается на вас в бонусный счет, который вы можете использовать сразу же во время этой покупки или в последующих других покупках, накопляя эти бонусы все больше и больше для того, чтобы покупать какие-то серьезные рыболовные товары. Возникает вопрос, как получить такую карту. Все очень просто, друзья мои. Нужно просто заполнить вот такую карту клиента. В ней номер карты, фамилия, имя. Дата рождения, если вы хотите, например, получить дополнительную скидку. И номер телефона. В принципе, больше никакой информации мне от вас не нужно. Эту карту клиента можете заполнить как в магазине, так и взяв ссылку в описании к этому видео. прислать ее мне, и быстренько заполню, и вы уже придете, будет ваша имена карточка вас ждать в нашем магазине. Как вам такой вариант? Пишите обязательно в комментариях. И делитесь этой новостью своими друзьями. Приходите в наш магазин Все для клёво» и пользуйтесь скидкой в 10%. Всем удачи, все хорошо. Встретимся на рыбалке. Пока.